те, кто уже прошел четвертый курс и знаком со структурой линзы кармы 0. Если ты присутствующий здесь, который с этой, с этой, с этой технологией знакомы, мы с вами знаем, что линза кармы 0 это первичная структурная матрица, которая по сути есть суть да, наше представительство в пространстве Земли, как бы прописка, модуль нашего сознания, матрица нашего сознания, вписанная в общее пространство Земли, которая насчитывает нас не по нашему физическому телу, нет, не потому чего мы там бегаем по этой Земле, тоже нет, она насчитывает именно по этой матрице, которая у нас есть. В линзу кармы 0 закладывается информация и наших всех прошлых воплощений, и, конечно же, наших родовых наших родовых связей а также туда же закладывается опыт каузального тела сегодняшнего дня все что мы переживаем таким образом матрица считывает нас не по физическим нашим проявлениям а по следам которые оставили мы и все что мы и Земля нас считывает точно так же. Надо сказать, что первичный уровень прав, который получает человек в, этой, в этом мире, он получает как раз именно от Земли, а не чего-нибудь другого. Именно она предопределяет, и структура матрицы, присутствующий в Земле и структура первой чакры, и как следствие структура будхиального тела, предполагает все, и какое у вас будет здоровье, и какая у вас будет плодовитость, и, какой, и какие, какая, какой, какая у вас будет включенность и права на ресурс этого мира, в том числе и на ресурс материальный, не денежный, а именно благоденствующий, да, изобильный вот этот вот поток природы. И все это дается именно на уровне структуры Земли. Ее структура неоднородна, или если вы чистили Землю и чистили ее достаточно много, вы, наверное, обратили внимание, что всякий раз с более углубленной чисткой спустя некоторое время вы погружаетесь в Землю немножко на разные пространства. Было такое? Да? Не всегда одно и то же. Хотя мы с вами говорим, что у каждого человека свое пространство, но это когда человек ничего не делает со своим сознанием. Вот тогда у него, да, вот у него прописка вот в, этом, в этой точке, да, в этой точке он связан с другими точками, и все, и больше он оттуда никуда не выходит. А вот когда начинаются чистки, тогда расширяется сознание, и проводимость внутренних сил, внутренней мощи сознания становится выше то повышается и бытийная масса, та, о которой мы с вами говорили. А чем тяжелее и больше бытийная масса, тем глубже и глубже человек будет погружаться на определенные слои. И вот пришло время поговорить, время поговорить об этих слоях, что же это за слои и почему мы раньше не имели возможности спуститься ниже, а сейчас имеем. Все легенды и оккультные методики которые работают с этой энергией и работают с памятью, как с силой, общей силой, так и с конкретными видами памяти, реинкарнационная память, родовая память, все описывают возможность включения этой памяти не через космос, а именно через Землю. В Землю уходят наши кости, в Землю уходят кости наших родителей. И наших пращуев. В Земле хранится память всего чего, что в этом мире когда-то было, всего абсолютно без исключения. В данном случае эту специфику Земли как хранилище информации очень хорошо отражают именно греческие мифы, которые очень здорово нам развернули рассказ о Земле и о всех богинях Земли, которые красный нить проходит через сеги и греческие мифы и сказания. Самый первый слой, с которым мы с вами пытаемся контактировать, это слой природы, слой животворящей природы, который здесь на уровне трех кругов первооснов на стихийном кресте обозначен внутренним кругом первооснов любовь, ненависть, жизнь и смерть. Это так называемый слой Диметры. Слой Диметры богини плодородия. Они очень много мифов и легенд, и если их разбирать с правильной точки зрения функциональности этой богини, то становится понятно, что это богиня, которая, по сути, выполняет первую функцию фильтрации, когда человек или любое живое закончило свое существование здесь и проходит через стадию смерти, именно Диметра выполняет первейшую функцию, отделяя человеческую душу, разум и тело. На различные части, потому что дальше у каждого свой путь. Знаете, как хорошая хозяйка разделывает курицу, приблизительно да? всему свое место. Плоть, которую забирает Диметра, это пища для ее детей, эта функция ее такая пища должна быть взята. Детям нужно питаться, какая разница чем? Поэтому Земля всю биологию. Все что, связано, все, что имеет биологическую природу, она все съест, поглотит без проблем. Именно поэтому Земля так близка к огню, потому что у огня та же самая природа. Он тоже съест всю биологию. А при большом желании не биологию тоже. Но Диметр не биологию в себе растворить не может. Поэтому отделяя плоть от костей, остаются лишь кости, в которых хранится память. Память, генетика отделенное от плоти, точно так же, как наша память, чистейшая память, отделяется вот от всего этого вороха одежек, эмоций, переживания, мысли сегодняшнего дня, какие-то увлечения, то есть сиюминутные вещи да, с точки зрения мощи планеты, да, маленькая человеческая жизнь, это сиюминутное увлечение. Поэтому все это дело отпадает точно так же, как и отпадает от нас, и оставляется лишь один остов, костяк, основа остается костяк, основа, достаточно тяжелая, чтобы не лежать на поверхности Диметра, и вот это вот костяк и основа, сама ваша структура, первичная, начала смещаться куда-то уровнем ниже, как будто подтяжелела, да? как будто бытийная масса освободилась от связей, которые ее оттягивали и вот она вся сконцентрировалась в одном единственном элементе, такого камня. Да, который камнем начал спускаться вниз. Второй уровень земли, это уровень, который в греческой мифологии принадлежит богине Рейки Беле. Та самая богиня, которая хранит в себе память, абсолютно всю память. У нее есть очень интересная особенность, что-либо вобрав в себя, она никогда не уничтожает окончательно и не пытается перемолоть, сделать единообразным. А Каждому, каждой памяти, каждому блоку, как собственному информационному кластеру, дает свое собственное место, но только при условии, если его возможно информационно связать со всеми остальными, со всей остальной памятью, которая есть. Непонятно? Понятно. Да, связывает, но не разрушает, что очень важно, она оставляет в самобытном в первозданном виде, связывая всё со всем, вот все, что уходит из этого мира не имея сегодня потребности, как кости, да, они не имеют сегодня потребности, но они хранят память. Эта память может быть востребована, она когда-нибудь может быть востребована. Соответственно, ее надо сохранить до того момента, пока это не случится. И уровень возможностей Рейки Белы это второй круг первооснов, и конкретно первооснова зла, которая является источником неприятностей для тех, кто неправильно ее понимает, а для тех, кто правильно ее понимает, мы с вами уже потихонечку начинаем включаться в то, что зло это невостребованная сегодня информация, которая должна просто быть сохраненной до определенного времени. Потому что сегодня зло, а завтра глядишь Меркурий повернулся, уже не зло, да? ну вот, а уже даже очень даже и добро. Вот, поэтому лучше все это дело оставить оставить до поры до времени, не трогать, не умолять, Вот очищена от плоти, вот есть костяк, вот есть основа, она не гниет, она не портится, она хранит в себе абсолютную информацию. Точно так же и ваша, ваш разум, ваша бытийная масса, ваша линза кормы ноль, ваша структура сознания, сконцентрировавшись на потоке Земли, смогла пройти на тот уровень после чисто где ей возможно место. Место. И там, опустившись на этом, на этом уровне, мы начинаем обмениваться информацией с такими же информационными структурами, потому что условий кибелы ⁇ это связать все единой сеть. Условия ареи ⁇ это все должно быть связано со всем. Там на этом уровне восстанавливается память. И реинкарнационная, ре но в большей части, конечно же, родовая. И если вы вычистились хорошо, то в какой-то момент у вас эти включения обязательно должны были быть. Связь со своим родом, связь со своей памятью родовой, потребность что-то узнать или просто инсайтные включения я это знаю, я это помню, я это видел. Потому что я этого не мог видеть, это было в прошлом веке, но тем не менее я это знаю, я это помню, это не шизофрения, это очень даже реальные вещи. Это так называемая сплошная родовая память, когда мы можем соединиться из слоя в слоя из уровня в уровень туда, куда ушла память наших, наших пращуров. Прийти туда можно лишь только в утяжеленной бытийной массе, что вы, собственно говоря, и сделали с собой. Если у вас это получилось, значит, очень хорошо. Если не получится, значит, к этому эффекту мы будем стремиться. Это минимальный эффект для роста своего сознания в будущем, минимальный эффект, он очень нужен. Потому что сплошная память это необходимое и достаточное условие для того, чтобы человеческое сознание начало двигаться из пространства касты воинов в пространство касты правителей. Там это обязательные условия для правителей наличие длинной родовой памяти. А вот реинкарнационная память это память другого характера, другого пошиба, и э, хранится она не столько в пространстве реи, сколько в пространстве ее матери Геи. А это самый первый верхний слой, слой стихийных сил. И те же самые греческие мифы рассказывают нам о том, что а гея, порождая своих детей, хранила их в самом себе. То есть это те первичные первоэлементы, первоосновы, первопринципы, которые когда-то были рождены и которые присутствуют в пусть в минимальном количестве в сознании каждого человека. Но добраться до них можно лишь только при условии, что твой разум и твоя бытийная масса утяжелилась настолько, что тебя пропускают на этот уровень. То есть это очень большой опыт, это очень большая сила. И этот уровень необходим для того, чтобы выходить на стезю магии. Это другое ответвление пути. Там необходимы достаточные условия пробуждения своей реинкарнационной памяти. То есть это два пути от касты воинов. Одна веточка идет в сторону магии, другая веточка в сторону правителей. Родовая память для мага не так важна, потому что маг может быть рожден вообще, бог знает, от кого. Он один, Мерлин чего стоит, да, от, от, как, как рассказывает нам христианский вариант вульгата, от монашки и демона, да, а валийский вариант рассказывает от дочери короля и бога, ну, что в принципе одно и то же с точки зрения христианской морали. Да, то есть у него вообще происхождение такое, что лучше конечно, метрику не заполнять да И другие люди, которые идут по пути магии, тоже, поверьте, по большей части хорошие родословные как-то не хворают. Да, это необходимо для тех, кто идет по пути правителя, вот там да, там частота крови, частота связи, она очень важна. А здесь, что называется, магия сама выбирает эффектом и необходимым условием того, чтобы пойти именно по последнему пути по пути возбуждения в себе реинкарнационной памяти это настолько тяжелая путийная масса, которая не ограничена ничем, которая не скована ничем, она позволяет человеку пройти вот сюда, до уровня тьмы. Там как раз и находятся все первенцы-геи, все, которые явились первопричиной вообще создания здесь чего бы то ни было. Они были настолько ужасны, как рассказывают нам легенды, они были настолько страшны и настолько неуправляемы, что их отец Уран предпочел запихать их в утро геи, только чтобы больше никогда не видеть. Да? Ну кончилось это на самом деле не очень хорошо для самого уже Урана, хотя напоследок он оставил себе пару меток в виде Афродиты той же породил он Кроноса, который его же и убил. Кронос, муж Рейки Белы, супруг Рейки Белы, заглатывал своих детей, таким образом показывая нам память, порождение Реи, все, что происходит в мире, должно храниться во времени, потому что Кронос это бог времени, оно должно храниться во времени, то есть быть когда-то здесь реально, существовать когда-то здесь реально и в нужный момент в необходимости достать эту информацию, перевести ее из, из первоосновы зло в первооснову традиции Таким образом зло перестает быть злом, оно изменяет традицию, заставляет людей и всех живущих во внутреннем круге действовать и жить по-другому. И это не источники хаоса, как бы мы могли бы подумать, это просто новый шанс старым возможностям, которые когда-то не получилось, а теперь имеют. Ну, скажем так, второе дыхание. Да, вот мы с вами, Если посмотрим на нашу окружающую реальность, то мы очень легко увидим эти самые примеры. Вот был когда-то Советский Союз, да, был Сталин, Хайли его хайли, да, вспомнили все смертные грехи, сделали из него там величайшего негодяя и палача, и мерзавца 20-го столетия. Прошло немного времени, всего-то да? сколько там прошло. Немного с 60-х годов, когда там культ личности развенчали в 56, 57, 55. Ну, вот. ну, в общем, прошло 50 лет. И что мы видим? Как-то меняется. Ветер-то начинает дуть совсем в другую сторону. Вроде бы не убийцы и злодеев же, а гениальный правитель, который делал вещи архиважные для нашей державы, да? держал оборону. И так далее и так далее. То есть смотрите, смотрите как быстренько все поменялось. То есть злодей перестал быть злодеем. Его обеляют настолько, чтобы иметь возможность его программу, его алгоритм управления событиями, его алгоритм управления реальностью из первоосновы злого, где ему самое место, перевести в первооснову традиции и сделать традиционно правильным. Видите, и так происходит абсолютно совсем. Наполеон Бонапарт был плохой-плохой, потом Наполеона Бонапарта сослали, но когда начался бардак очередной раз во Франции, да, Наполеона вспомнили и так далее. Так происходит с очень многими выдающимися личностями, из которых сначала делают злодея, а потом они получают второй шанс и отыгрывают потом себе все, все, все что необходимо. Но не сами они, а их архетип, их информационное. Информационная структура, которая самодостаточно и целостна, которая настолько целостна и тяжела, что сама сумела достичь этого пространства рейки Белой и сохраниться там, что важно, в неизменной форме. А все эти эмоции, любовь и ненависть, они растворятся в плоти Диметры, если утяжелить себя до такой степени, что проход в тело геи, то есть первоосновы тьмы, станет достаточно свободным, то начнет пробуждаться память реинкарнационная, она произойдет, конечно, вслед за, да, за пробуждением памяти родовой. Если вы столкнулись уже с тем, что у вас это начинает получаться, то усиление работы со стихиями позволит вам приблизиться и к этому эффекту, если вы, конечно, ставите перед собой такую задачу. Это прикосновение к первичным силам, абсолютно первым, которые и есть суть хранителей стихий, как таковые, они их природные носители. И у каждого человека на самом деле есть свой природный носитель, свой покровитель природный, своя доминантная стихия. Особенно у того, кто идет по пути магии и добирается до этого пространства, здесь во тьме лежат, вернее, живут, не лежат, живут. И земные структуры, и огненные титаны, и водные титаны, и воздушные титаны, то есть все древние силы, которые присутствуют там, они дают бесперебойный источник энергии, тебе абсолютно свой специфической. Но чтобы добраться туда, повторяю, надо иметь очень свободное сознание, то есть труба твоего внутреннего Пространство, она должна расширяться моментально и очень быстро. Пропускная способность сознания энергии должна быть очень высока. А для этого надо освободить себя от всего, что либо оттягивает энергию, то есть какие-то связи, которые не нужны, страхи, которые вы чистили, чистили, еще будете чистить. Ну и невозможность, не любовь к принятию стихий. Вот от этой нелюбви, от этой невозможности мы с вами будем избавляться. Как это будет происходить? А очень просто. Мы сейчас с вами только пока на прикосновениях и на полуприкосновениях вошли в те или иные стихии. Мы их прочистили, мы договорились со своим подсознанием, что оно будет готово с ними работать, оно будет готово с ними их воспринимать то есть она увидела, что она не умерла от прикосновения к стихийным силам, значит угрозы физической никакой нет, но нам надо больше, значит сознание должно мутировать под определенные стихии, оно должно измениться само, оно должно измениться само, а мутация происходит только в том случае, если тело или сознание долгое время находится в стихии, значит нам нужен инструмент, как мы можем войти в стихию и остаться там Наша с вами задача, как бы цель погружения в стихию Земли это позволить своему сознанию мутировать под землю настолько, чтобы оно само начало устремляться все ниже, ниже и ниже. На каждом уровне получения своих эффектов. Мы не как на лифте уходим сразу, да, а позволяем шаг за шагом погружаться по этой лесенке вниз на каждой ступенечке, принаравливаясь к новой энергетике, потому что чем ниже мы погружаемся, тем плотнее и тяжелее будут частоты, низкие частоты нашим подсознанием воспринимаются плохо, человеческий разум под низкие частоты не заточен, низкие частоты это в основном паника, паника и искаженное измененное состояние восприятия реальности. Поэтому это делать нужно постепенно и погружаться туда тоже нужно постепенно. Сначала мы будем отмечать физические эффекты, потом эффекты социальные, а потом уже эффекты и внутренние, глубинные прикосновения ко всем этим стихиям. Конечно же, Земля она очень важна, Земля одна из самых первых стихий, с которыми человек знакомится, и по сути, если он попадает в сферу воздействия, в сферу влияния Земли, то все, как уже было сказано, будет у него в жизни хорошо, но бывает так, что и не попадает. Бывает так, что человек настолько отрывается от своих корней, что Земля его просто не видит. На его месте Земля видит совершенно пустое место, а природа, как вы знаете, пустоты не терпит. И на твое место она обязательно кого-нибудь поставит. Так люди, которые не имеют контакта с Землей, не могут найти своего места в жизни. Они не могут найти своего места для, и для жизни, и в жизни. Они не могут получить силу земли, у них всегда какие-то проблемы со здоровьем. И ярким показателем, что эти проблемы есть, это проблемы с ногами, потому что они первые ухватывают эту невозможность брать энергию. То есть как будто омертвеет ткань корни, которые не могут взять энергию, не могут взять соки. Если у человека начинаются проблемы с ногами, это очень плохой знак. А если эти проблемы с ногами переходят по роду, то есть это родовая проблема то это говорит о том, что ваш род настолько что-то ну, совсем омерзительное сделал на этой земле, что земля его просто отторгает, не желает, чтобы это росло на его пространстве. Но если погружение в землю есть хотя бы на первый уровень, первое погружение в Димитра, оно сразу дает выход на свой тотемный слой. Животные ли, деревья ли? Пернатые или гады, или подземные, или неважно, у каждого человека есть свой тотем. И мы с вами в свое время это дело как-то пытались изучить, как-то пытались к этому прикасаться. Но тотем не имеет отношения к реинкарнации. По большей части это всегда родовой или племенной знак, племенной символ. Значит, если получилось вхождение в тотем, если получился контакт с тотемом, значит, очень близко подошли к уровню реи. Это она отдает эту память, родовую память, значит, надо углубиться, углубиться еще сильнее, еще сильнее. Эффект будет совершенно потрясающий, потому что тот человек, который имеет длинную родовую память, по закону с землей имеет право быть на ней властителем. И древние легенды, особенно легенды кельтские и ирландские, рассказывают нам о том, чтобы, что человек, прежде чем, ну скажем так, о том, чтобы властитель, правитель, царь, на какой-то определенной земле должен был вступить в ритуальный брак с этой землей, то есть он вступал в ритуальный брак с богиней земли, там свой ритуал не очень эстетичный, сейчас откровенно говоря, ну почитайте, если вы хотите, с вареным конем, но тем не менее это был ритуал, и обязательное вхождение как бы в ритуал, получения права быть мужем земли, это безупречность трех предыдущих поколений родичей, безупречность, то есть там принцип безупречности был очень важен. То есть это говорит о том, что ты не просто должен знать эти свои три поколения родичей, а быть абсолютно уверен, что они вели себя в жизни безупречно, что они достижения какие-то получили и так далее. Погруженность на этот уровень дает, открывает шанс двигаться дальше, но не пройдя через слой 3, на слой Гей не достичь. Поэтому Чистки и погружения, погружение и удержание сознание потихонечку будет мутировать, оно потихонечку будет что-то вспоминать. Линза кармы ноля, которую я вам упомянула, содержит в себе информацию обо всех этих первоосновах. Значит, соответственно, погружаясь в Землю, мы возбуждаем именно первоосновы, а не то, как они связаны между собой. То, как они связаны между собой, предопределяет огонь. Он может связать первоосновы как хочет и как угодно. Но не совсем так, как надо. Соответственно, первоосновы будут какие-то заполняться информационно, какие-то не будут заполняться, какие-то будут заполняться по правилу связанному с эгрегориальным включением, какие-то не будут заполняться в принципе, что не говорит о том, что бытийная масса будет увеличиваться, увеличиваться так, как нужно вам, она будет говорить о том, что она будет увеличиваться так, как нужно эгрегориальной среде, которая эти связи и предопределила. Когда же мы погружаемся в землю, мы эти связи делаем неактивными, мы начинаем первоосновы заполнять не так, как хочет эгрегориальная среда, а так, как положено по природе, где зло это то самое зло, о котором мы сегодня говорим, как невостребованные программы реализации и достижения результата, а не вред, который мы наносим своими действиями окружающими. В магии иту. Это разные термины а мы говорим именно о магической об оккультной составляющей и так далее то есть все будет наполняться немножко по-другому что позволит вам увеличить свою бутику позволит вам еще более утяжелиться